Вторая тема в первом модуле – это «Спрос и предложение на рынке труда, современное состояние российского рынка труда, в том числе рынка труда инвалидов». Здесь рассмотрим 4 основных вопроса – спрос на рынке труда, предложение на рынке труда, механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке труда, современное состояние российского рынка труда, в том числе рынка труда инвалидов. Спрос на труд – это общий объем потребностей работодателей в рабочей силе, обладающий определенными способностями в реализации трудового потенциала. Спрос на труд зависит от большого количества факторов. Это средний уровень оплаты труда в целом по стране. Чем выше этот средний уровень, тем ниже будет спрос на труд, так как финансовые возможности предприятий ограничены. Следующий фактор ⁇ это производительность труда. Чем выше производительность труда, тем ниже будет спрос на труд, так как работодателям потребуется меньшее количество работников для выполнения того же объема работ. Спрос на товары, производимые данным видом труда. Чем выше будет спрос, тем выше будет потребность в кадрах, а следовательно и выше будет спрос на труд. Замена труда другим фактором производства. То есть это возможность заменить рабочую силу автоматами, которые будут действовать без применения ручного труда. Количество работодателей. Как правило, чем больше работодателей, тем больше спрос на труд еще есть факторы: расширение производства на отдельных предприятиях. То есть если наблюдается это расширение, то соответственно наблюдается и рост спроса на труд. Такие факторы как эластичность на товары производимые данным трудом, легкость замещения труда другим фактором производства, Эластичность предложения дополняющих факторов, Эластичность предложения заменяющих факторов а также доля издержек на заработную плату в общих издержках производства. Все эти факторы влияют на спрот на труд, и влияние это является неоднозначным. Например, если мы посмотрим такой фактор, как легкость замещения труда другим фактором производства, то чем проще заменить труд на автоматы, тем быстрее это выполняет работодатель. Зависимость спроса на труд от заработной платы определяют два фактора. Это эффект масштаба и эффект замещения. Эффект масштаба. Если произошел рост заработной платы, то следствием будет рост издержек производства, рост цены продукции и падение спроса на нее. Соответственно, если у нас увеличивается та оплата, которую мы давай, должны выдавать нашим сотрудникам, то, как следствие, увеличиваются затраты нашего предприятия, это, как следствие, приводит к росту цен на продукцию и, как следствие, на падение спроса на нее. Это вызывает сокращение масштабов производства и, следовательно, сокращение спроса на труд. При снижении заработной платы описанный механизм действует в обратном направлении, что приводит к росту спроса на труд. Второй эффект – эффект замещения. Рост заработной платы дает импульс к замене относительно более дорогого фактора, то есть труда, относительно более дешевым – капиталом. В результате происходит сокращение спроса на труд. Снижение заработной платы в силу тех же причин ведет наоборот к росту спроса на труд. Соответственно, оба эффекта действуют в одном направлении и обуславливают обратную зависимость спроса на труд от оплаты и количества труда. И если мы с вами посмотрим на схему, мы с вами увидим, что чем выше уровень оплаты труда, тем меньше будет спрос. От работодателей на рабочую силу. Второй вопрос: предложение на рынке труда. Предложение труда это общее количество рабочей силы, характеризуемой численностью и составом населения, такими показателями, как пол, возраст, образование, профессия, квалификация. Предложение рабочей силы также зависит от большого количества факторов: количество квалифицированных работников. Условия работы, статус, престиж, со соцобеспечение. Чем лучше условия работы на данном рынке, тем больше предложения труда будет на нем. Следующий фактор ⁇ это уровень заработной платы и условия труда на альтернативных рабочих местах. Чем выше уровень заработной платы и лучше условия труда на рабочих местах на другом рынке труда, тем, соответственно, меньше будет предложение труда на данном рынке. Например, если в качестве текущего рынка рассматривать рынок труда специалистов, а в качестве альтернативного рынка рассматривать рынок рабочих специальностей, то в случае, если заработная плата на рабочих специальностях будет увеличиваться и будет превышать заработную плату на рынке специалистов, то происходит отток предложения с рынка специалистов на рынок труда. Следующий фактор – издержки, связанные со сменой работы. Чем выше издержки, которые нужно понести, чтобы поменять работу, тем меньше будет предложения труда на том рынке, куда мы хотим пойти. Издержки, связанные со сменой работы – это еще раз издержки на переезд, издержки на организацию жилья, издержки на организацию социальных институтов. Деятельность профсоюзов. Чем лучше работает профсоюз, тем, больше будет, тем меньше будет предложение, что связано с тем, что работники будут оставаться на своих рабочих местах, так как они будут чувствовать защиту и улучшение условий. Государственное регулирование на рынке труда и многие другие факторы. Кривая рыночного предложения труда отражает его прямую зависимость от заработной платы. Рост заработной платы на определенном рынке труда привлекает на него как работников, занятых в других областях экономики, так и лиц, которые ранее вообще не выходили на рынок труда. Предложение труда формируют работники, которые всегда находятся перед выбором между доходом от труда и свободным временем. При низкой зарплате работник начинает искать другие источники дохода. При росте зарплаты предложение растет до определенного уровня, так как при очень высокой зарплате часть работников приходит к выводу «лучше работать меньше, а отдыхать больше». И это характерно для индивидуальной кривой предложения. Третий вопрос – это механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке. Механизм взаимодействия спроса и предложения на рынке труда в условиях равновесного рынка совмещает кривые рыночного спроса и рыночного предложения рабочей силы. Рисунок представлен у вас на схеме. В точке Е наблюдается равновесное состояние рынка рабочей силы, при котором наблюдается состояние полной занятости. Так, предприниматели, согласные платить равновесную зарплату, находят на рынке труда необходимое количество работников и их платежеспособный спрос на рабочую силу удовлетворен полностью. А также работники, готовые предложить рабочую силу по равновесной цене, полностью трудоустраиваются. Если заработная плата превышает равновесный уровень заработной платы, то возникает иная рыночная ситуация. И фирма выбирает такой режим функционирования, который соответствует дефициту на рынке труда. Значит, происход... Поскольку превышение заработной платы ее равновесного уровня не может продолжаться долго, спрос на труд со стороны работодателя будет уменьшаться, то происходит снижение заработной платы до равновесной и ниже в результате избыточного предложения труда. Затем начинается противоположный процесс, возвращающий заработную плату на уровень равновесный и выше. Колебательный характер достижения равновесия на рынке труда свидетельствует о том, что обе ситуации, как безработица и наличие незанятых рабочих мест, не могут быть устойчивыми. Они подвергаются коррекции со стороны рыночных механизмов в направлении восстановления положения полной занятости. В механизме рынка труда можно выделить также и такие элементы, как стоимость рабочей силы, которая определяется общественными издержками на ее воспроизводство, то есть объемом потребляемых материальных и нематериальных благ. Здесь одним из важных показателей является прожиточный минимум, это стоимостная величина, достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья, набора, пищевать, набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности. И еще один элемент на рынке труда – это конкуренция – Конкуренция между нанимателями за привлечение высокопроизводительной рабочей силы, между работниками за замещение вакантных рабочих мест, а также между работниками и нанимателями за условия трудового соглашения и оплату труда. Таким образом, рынок труда представляет собой специфический вид товарного рынка, отличительной особенностью которого является то, что здесь осуществляется реализация особого рода товара, рабочей силы или способности человека к труду. Как экономическое понятие, рынок труда отражает взаимоотношения между владельцами этого товара, наемными работниками, одновременно являющимися и его продавцами, и покупателями, то есть работодателями. Ввиду особой специфики и важности для общества этих взаимоотношений, они оформляются юридически в трудовом законодательстве. Четвертый вопрос. Современное состояние российского рынка труда, в том числе рынка труда инвалидов. Оценивая состояние российского рынка труда, рассмотрим основные тенденции его развития. Первая тенденция – это несбалансированность рынка труда в территориальном разрезе. Различаются группы регионов – трудоизбыточные и трудодефицитные. Миграционные процессы обостряют трудодефицитность, так как при обмене населением с другими регионами России и другими странами они имеют отток рабочих кадров. Вторая тенденция – это безработица. Это явление, когда часть экономически активного населения не может применить свою рабочую силу на благо общества, становится лишним, то есть лишенной возможности работать и получать трудовой доход и находиться вне сферы общественного производства. Уровень безработицы в России впервые за почти три года – опустился ниже отметки 5 процентов, что следует из данных Росстата. К этим цифрам можно добавить еще примерно 3 процента граждан, не зарегистрированных в центрах занятости. Следующая третья тенденция – это несоответствие спроса и предложения. На российском рынке труда, дефицит претендентов на рабочие специальности и чрезмерное перенасыщение специалистов экономических и юридических профилей. Четвертая тенденция ⁇ рост популярности российских специальностей. В 2015 году правительство Российской Федерации установило план действий по популяризации рабочих профессий. Этому способствует рост заработной платы данной категории работников, а также улучшение условий труда на производстве. Пятая тенденция – возраст сотрудников и соискателей увеличивается и будет увеличиваться в будущем. Наблюдается рост среднего возраста работающих с 32 лет в 2011 году до 38 лет в 2016 году. И данная тенденция продолжает усиливаться. Шестая тенденция – это высокая неформальная занятость. Это любые виды трудовых отношений, которые основаны не на трудовом договоре, а на устной договоренности. По данным, под данным термином понимается незарегистрированная занятость в формальном и неформальном секторе. При этом в России за последние десятилетия для, норм... для неформального сектора характерна большая часть прироста занятости. Около 20% экономически активного населения трудя... трудятся нелегально. И седьмая тенденция – это влияние демографических процессов на рынок труда. Рост населения и изменение его полувозрастной структуры оказывают влияние на формирование трудовых ресурсов все более и более будут наблюдаться следующие направления изменения рынка труда. Первое – это автоматизация рабочих процессов. Профессии бухгалтера начального уровня, делопроизводителя, кадровое делопроизводство уходят в прошлое. Падает спрос на низкоквалифицированный персонал – это кассиры, продавцы, операторы колл-центров, курьеры – Мы получаем умирание профессий, которые можно автоматизировать. Вторая тенденция. На предприятиях процессы передаются на аутсорсинг, расширяется штат удаленных сотрудников. Привлекаются фрилансеры, получающие оплату только за результат. Люди охотнее переходят на удаленную работу, где свободный график вне офиса. Третья тенденция. В предыдущие годы прошло сокращение штатных расписаний на предприятиях. Оптимизация штата будет продолжаться. Рабочие, мест, рабочие места сохраняются только за опытными и перспективными работниками, при этом расширяется круг их обязанностей. Для остальных действует правило «развивайся» или «уходи». И четвертая тенденция. Время поиска вакансий для трудоустройства увеличивается. Соискатели будут готовы идти на меньший заработок. В среднем по России на одно место претендуют 8-10 человек. Еще тенденции, которые будут актуальны в ближайшее время. Пятое. Это быстрый рост рынка профессий. Причем действительность опережает теорию. Часто уже востребован функционал, а официальной профессии еще нет. Такие как санкционщики, менеджеры по криптовалюте. Такого высшего образования еще не получить. Следующая тенденция. Бурного роста доходов не будет и даже в тех отраслях, где ожидается развитие и подъем. Возвратятся так называемые серые схемы при выплате заработных плат. Седьмая тенденция. Проблемой станет возрастная дискриминация, предприятия будут понижать заработные платы возрастным сотрудникам, кому за 45 лет и молодым без опыта. При увольнении этой группе людей сложно будет найти работу. Таким образом можно сделать вывод о том, что на российском рынке существуют как положительные, так и отрицательные тенденции, которые подвержены влиянию политических событий и экономических явлений, происходящих в стране. Если мы будем анализировать современное состояние российского рынка труда инвалидов, то увидим следующее. На 1 января 2018 года по данным Росстата в России 12 миллионов 111 тысяч инвалидов. Из них официально трудоустроены и работают лишь 13,6%. То есть 1 миллион 647 тысяч человек. За два последних года количество трудоустроенных инвалидов сократилось почти на 1 миллион человек. Так, в 2016 году их насчитывалось 2,5 миллиона, или 20% от общего числа. Причины этого сокращения. Во-первых, вступление в силу федерального закона предусматривающего снижение и последующий отказ от индексации пенсии, что обусловило увольнение по собственному желанию значительного количества инвалидов, которые получают пенсию независимо от того, достигли они пенсионного возраста или нет, причем часть из них ушла в тень, то есть отказалась от официального трудоустройства, но продолжает работать. И еще одна причина – это изменение методики подсчета работающих инвалидов, так, с 2018 года трудоустроенными считаются только совершеннолетние, проработавшие более 4 месяцев в году, а не так, как в предыдущей методике, более чем 1 месяц. Официальный уровень безработицы среди инвалидов по данным Росстата в 2017 году составил 23,7%, что в 4 раза выше общей безработицы по стране. Причины, ограничивающие возможности трудоустройства инвалидов и приема их на работу. Первое. По данным опроса рекрутингового агентства Headhunter, проведенного в 2016 году, около 50% работодателей в случае, когда на работу желает устроиться инвалид, Беспокоятся о необходимости оборудования для него специальных рабочих мест и устройства создания специальных условий труда. Во-вторых, 43% опрошенных респондентов опасаются будущих сложностей с увольнением работников-инвалидов, так как это особо защищенное группонаселение. 29% работодателей считают, что проблемы со здоровьем мешают работникам-инвалидам в трудовом процессе и не позволяют получать результаты на уровне остальных сотрудников. Ну и неутешительная статистика, только 13% руководителей заявили, что их ничего не смущает при работе с людьми с ограниченными возможностями. Так что же такое трудоустройство инвалидов? Это благотворительность или обязанность? Так, с одной стороны, согласно Федерального закона номер 181, работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, предусмотрена квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% среднесписочной численности работников. Работодателям с среднесписочной численностью работников менее чем 35 человек и не более 30%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 В частности, рабочее место может быть создано на бумаге и при этом вечно оставаться вакантным. То есть формально предприятие закон выполнило, но ситуацию с трудоустройством инвалидов не изменило. Также отсутствует строгий контроль за соблюдением данной меры. Эта функция возложена на территориальные центры занятости, которые не являются надзорным органом. При этом штрафы за отсутствие рабочих мест по квотам небольшие – от 5 до 10 тысяч рублей, и работодатели предпочитают платить небольшие штрафы э, и избегать необходимости оборудовать рабочие места и обеспечивать льготы, которые положены людям с ограниченными возможностями. Например, это сокращенная продолжительность рабочего времени – дополнительно оплачиваемый отпуск и запрет на привлечение к ночному и сверхурочному труду без письменного согласия. С целью улучшения ситуации по трудоустройству инвалидов с 1 января 2019 года штрафы могут вырасти в десятки раз и станут для предпринимателей намного более ощутимыми. Анализ ситуации на рынке труда с точки зрения инвалида работников выявил, высокий уровень неудовлетворенности размером заработной платы, которая в среднем в три раза ниже, чем средняя заработная плата работников по конкретному региону. Также отмечено, что рабочие места, созданные для инвалидов, во многих случаях недостаточно оборудованы, малокомфортабельны и часто являются низкопроизводительными, что не позволяет достигать результатов труда на уровне здоровых работников и получать за это достойный уровень заработной платы. Как следствие, прием на работу инвалидов в России воспринимается скорее как благотворительность, доступную крупным компаниям. Так, по данным Headhunter, около 75% крупных компаний имеют в штате сотрудников с ограниченными возможностями здоровья, и только 14% компаний размером до 50 человек принимают на работу людей с инвалидностью. Таким образом, рынок труда инвалидов обладает более сложными условиями как для работодателей, так и для работников, связанными как с финансовыми затратами, так и с психологическими аспектами, которые требуют проработки как на государственном, так и на общественном уровнях.